Как замотивировать команду? Как сделать так, чтобы команда постоянно была на высоком уровне мотивации? И вообще, возможно ли это? Привет, меня зовут Василий Костюков, и в этом видео мы с тобой будем разбирать тему, которая беспокоит, наверное, каждого MLM-предпринимателя. Как правило, в сетевом бизнесе, когда у вас появляется команда, вам приходится ее, ну так, подпинывать, постоянно заряжать и мотивировать на те или иные действия. А вот теперь представь, приходит человек в твою команду, у него вот такие глаза, бьет адреналин, ведь новый этап жизни, новые возможности, новые люди. Но проходит неделя-другая, и огонек начинает постепенно гаснуть. Чаще всего это происходит просто потому, что на стыке эмоций от новых возможностей и мысли о шикарной жизни, которая уже вот-вот наступит новичку, в бизнесе дают всего лишь два инструмента. первое это список знакомых вот, на «Обзванивай» и спам-методы. То есть создавай кучу страниц и фигач рассылки вот по вот этим шаблонам. И вот тут как раз кроется одна из самых главных загвоздок. Что в первом, что во втором случае, наш новичок с закрытыми глазами получает огромную порцию негатива. Как от первого метода, так и от второго. Но старая школа МЛМ продолжает твердить, что нам просто нужно делать количество. Но желание с каждым днем становится все меньше. Знакомо? А у нас и при, при обычной этой жизни не особо много позитива, а тут еще нужно как-то стрессоустойчивость отрабатывать. Во-первых, ребят, выбросьте раз и навсегда вот эти методы работы динозавров. Уже 2020 год. Интернет, маркетинг, диджитал, контент, личный бренд. Вот что есть постоянный рост профессиональных навыков и качеств современного предпринимателя. Дайте своему партнеру четкую систему, возможно, выработайте ее сами. Покажите реально работающие примеры, подскажите, кто есть целевая аудитория в социальных сетях, как правильно упаковывать э, те самые сети. Да? Что в них нужно раскрывать, как действовать, чтобы увеличивать конверсию и повышать вовлечение в вас, как MLM предпринимателя Важно, чтобы ваш новый партнер смог потом воссоздать полную картину действий. И при этом эта система должна быть, конечно же, легко дублицируема. Обязательно собирайте свои командные планерки раз в неделю. Делайте на них разборы страниц, постов, позиционирования, пошаговых действий, переговоров. Разбирайте детальные ошибки и делайте, конечно же, это регулярно. Потому что, когда у человека есть четкое понимание, как ему двигаться, развиваться профессионально и повышать свой чек, при этом не получая того самого негатива, который убьет, наверное, желание каждого второго строить бизнес в этой нише, человек, естественно, начинает делать новые результаты. Поэтому на своих консультациях я четко даю предпринимателям картину, Разбирая по колесу баланса личный бренд и позиционирование настолько, что человек уходит после с готовым пониманием новыми инструментами, которые дают ему двигаться в правильном направлении в условиях современного бизнеса в социальных сетях. И если ты сам находишься в таком тупике, то пиши скорее мне в директ, я договорюсь с тобой о встрече. После этой встречи ты сможешь поднять свой личный уровень мотивации и, конечно же, передать это своим партнерам. Так что до встречи в личных консультациях и новых видео.